Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Магивара. И сегодня у нас будет прокачка родной деревни. 12 ТХ стремится к улучшениям и фулловому как-то уровню, так сказать. И прокачались у меня 4 мортиры до 12 уровня. Суммарно я потратил на них 90 миллионов суммарно. Это очень много, это вообще капец как много. Просто докачались наконец-таки и будем прокачивать дальше наши постройки, которые стоят тоже очень много. И в наночной деревне тоже особо ничего не прокачивается, но потихонечку стремимся к девятому, девятому фулу. Срубаем дерево. Оно здесь мешает экосистеме нашей. Так, ну и в целом переходим к прокачке. У нас есть Тесла. 4 даже. 5. И прокачиваем сразу же до десятого уровня. 8 лямов стоит. 14 дней будет качаться. Собираем с коробки из-под холодильника еще ресурсики ставим на апгрейд вторую Теслу до 10 уровня. Еще собираем с мусорки какую-то часть. И можем купить еще золото. Nice. И прокачиваем десятую, ой, третью до 10 уровня э, Теслу. Просто за 2 секунды практически потратили 24 ляма. Плюс еще покупаем. И прокачиваем еще четвертую Теслу. И суммарно 32 ляма мы потратили за полминуты, так сказать. Так, ну у нас еще есть некоторое количество ресурсов. Это лексир. И можем его вкачать на хранителя, потому что у нас герои должны равномерно прокачиваться, я считаю. И давайте выкачаем забор, чтобы не уходило все в молоко. А, вот, и да, вот так. Прокачиваем до 21 уровня. И все, обомжевали под конец видосика. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.